Добрый день, меня зовут Евгений Русанов, я из города Краснодар. Хочу поделиться с вами отзывом о прохождении курса «Риэлтор бизнес и профессия. Вот. Меня давно интересовала эта сфера и вот я нашел как раз таких людей, у которых можно этому быстро и качественно обучиться. Почему мой выбор пал именно на этот курс? Потому что он создан людьми, которые являются... Ну, практиками в этой области и имеют подтвержденные результаты. Это очень важно. Проходя за свою профессиональную деятельность множество различного обучения, да, я понял, что это такой основной принцип и его придерживалось. И вот данный курс как раз таки не исключение. И скажу вам, пройдя этот курс, забегая вперед немного, допустим, о цене да, и ценности, ну, тут как бы вопрос о цене вообще не стоит вот что в целом хотел бы сказать о курсе он оказался достаточно плотный то есть мне повезло немножко то что я как раз перед прохождением курса закончил один из проектов и у меня было время плотно посвятить этому свое время потому что ну, это занимало практически большую часть дня чтобы в графике не, и не выбиваться то есть все блоки сделаны так что нужно очень плотно этим заниматься но при этом подача была настолько простая и понятная да и вот по полочкам что в принципе я уверен может сделать любой здравомыслий человек <coughs> спокойно это все может сделать хотя я сам переживал что мне не хватит где-то не хватит где-то каких-то технических знаний потому что уже было делать свой сайт еще что-то вот такие небольшие последние на счет были но оказалось намного проще и даже э, не пришлось особо там беспокоить службу техподдержки которая надо отметить э, очень оперативно и так на позитиве работает большое спасибо ребята. вот что сейчас на данный момент Пошло где-то две недели с окончания курса вот, повторюсь, я никогда этим не занимался. Сейчас у меня в работе где-то порядка 15 заявок находится. Да, там это не все люди, которые готовы купить прямо здесь и сейчас. То есть с ними нужно продолжать работу. Вот. Что в целом, учитывая, что я только начал деятельность, считаю это очень достойно. Вот. Ну, короче, есть большой интерес. И теперь у меня есть все инструменты, чтобы двигаться дальше в этой области, несмотря на то, что она для меня абсолютно новая. Спасибо ребятам. Если у кого-то есть виды на эту деятельность, и это нравится, то данный курс позволяет как раз-таки очень быстро на это стартануть вот, и делать то, что вы хотите. Спасибо большое.